Наш эфир продолжает программа «Час Ивана Денисова». Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Давайте начнем с визита Бальсонару в Соединенные Штаты, о том, что является правдой и что является вымыслом относительно визита. И если можно... <связывается> Да, конечно. Вообще, если читать прессу мейнстримную, то там вы толком и не поймете, в чем был смысл этого визита, потому что все затерялось за какими-то скандальными, крикливыми заголовками, о которых чуть позже. И я бы, так как этот проходил во Флориде, еще в нашем сегменте пару новостей из Флориды вам сообщу. Но прежде всего я вам пожелаю здоровья и спокойствия, потому что в конце, может, времени на это и не хватить. И вот видите, всего-то мы с вами 4 года скоро как общаемся, и я надеюсь, что еще будем общаться долго, но пережили уже достаточно многое, пережили вместе. Ну, вот я надеюсь, что нынешнюю эпидемию, как угодно ее называете, мы тоже переживем. И тех двух безумных леваков, которые, увы, теперь могут, их шансы выросли, сами понимаете, экономический спад, это всегда играет на руку конкурентам действующей власти. что те, да, и, А то, что от них ничего хорошего мы не увидим, и то, что эпидемии, подобные нынешние, только усугубятся, если вы смотрели последние дебаты и их позицию по нелегальной иммиграции. Так вот, давайте все же надеяться, что переживем мы все эти невзгоды и с вирусом, и потом уже спокойно вернемся к более привычным политическим темам. Вирус, он, увы, везде проникает, как вирусы и подобно, во все отрасли жизни. Я постараюсь свести его к минимуму, потому что вот это тот случай, когда я считаю, лучше, пусть говорят только специалисты, действительно, хотя и они порой друг другу противоречат. Но, увы, полностью избежать мне этой темы не получится. Благодарю Парину Волкову за помощь в подготовке выпуска. И переходим действительно к Болсонару. И, собственно говоря, первое, что вы увидите, если вдруг вам придет в голову поискать по поисковым системам присутствия президента Бразилии в Штатах, это то, что Болсонару проверялся на коронавирус. Более того, даже пошла информация, в том числе в консервативных источниках, изданиях, что анализ положительный. Но потом вроде все успокоилось. Во многом благодаря уже хорошо знакомому нам Эдуарду Болсонару, потому что он ведет твиттер еще на английском языке, и он у президента самого только на португальском. И он, соответственно, успокоил всех нас. Кроме того, если бы вы читали, прочитаете заголовки, то вы узнаете, что Болсонару у нас, ну, естественно, правый чуть ли не фашисты, любитель Гитлера, что такая же заведомая ложь, как и разговоры о его болезни. Потому что я так очень быстро напомню, что Болсонару напротив Гитлера и же с ним нацистов полагает левым движением, за что его совсем недавно клеймили. Те же самые источники, которые теперь называют его ультраправым и, якобы, поклонником Гитлера. И что говорил, в частности, об этом во время визита в Израиль, кстати. Что э, Болсонару известен как почитатель как раз Черчилля. Э, и что полное незнание и ожидаемой истории. Когда президент Бразилии с уважением отзывается о тех людях, которые участвовали в военном перевороте, остановившем коммунизм в Бразилии в 60-е годы, то те люди вообще-то воевали тоже на стороне как раз союзников против Гитлера. И более того, Бразилия была единственной, насколько я помню, южноамериканской страной, которая участвовала в войне, и те люди, которые видели тоталитаризм в Европе, потом делали все, чтобы остановить его у себя в стране, пусть ну, не всегда теми методами, которые мы считаем демократическими. Но, как бы то ни было, это чтобы вдруг, если вам что-то подобное попадалось, вы имели себе представление, что не надо верить левой прессе лишнее тому напоминание. Сам визит, он, безусловно, прошел успешно, потому что Болсонару и Трамп, они устанавливают сейчас так называемое взаимодействие юга-севера, и если раньше такое особое положение в Южной Америке вне НАТО было, пожалуй, только у Аргентины, то сейчас уже и Бразилия все активнее вмешивается и становится главным союзником Соединенных Штатов. Более того, Болсонару у него такой блок образуется с другими правыми или правоцентристскими лидерами Южной Америки, которые довольно-таки сильны. В данном случае прежде всего речь идет о колумбийском президенте Дуке. Помните, на прошлой неделе мы говорили о его активности на Айпек, где он, Дуки, я имею в виду, упоминал об укреплении контактов с Израилем. Ну и вот, кроме того, в такой связке США-Бразилия, Колумбия будет, если угодно, таким промежуточным звеном. И на данный момент Бразилия и будет помогать, так или иначе, Колумбия штатам, контролировать, насколько это возможно со стороны ситуацию в Венесуэле и не прибегая к каким-то вмешательствам серьезным, все же проследить, чтобы тамошний антиамериканский и левый режим благополучно развалился, и Болсонару здесь готов оказывать всяческую помощь, потому что видит в Венесуэле врагов и всей Южной Америки. Ну, не в Венесуэле, естественно, а в ее нынешней власти. Кроме того, Бразилия теперь все активнее поддерживает политику Соединенных Штатов против коммунистической Кубы. Если раньше, например, в ООН, как правило, на стороне Соединенных Штатов оказывался Израиль, то в последнее время и Бразилия активируется, активизируется, да, активизируется. И таким образом тоже становится главным, наверное, союзником в Южной Америке, что очень хорошо. Помимо этого, вы помните, когда мы с вами говорили про визит Трампа в Индию, то э, там речь шла о серьезной сделке, которая позволит ин Индии заполучить э, американские военные разработки. Ну, естественно, это сподвигнет, поможет и индийской науке и индийской военной промышленности. Подобное же соглашение достигнуто на самом деле, там, правда, не столько поставки, сколько просто э, взаимодействие между американской и бразильской армией, но бразильцы теперь тоже получат доступ э, к э, американским технологиям. И Болсонару встречался не только с президентом, а и с представителями американского генералитета. И таким образом американская технология, американское оборудование, американское вооружение, все это будет сподвигнет и даст толчок и бразильскому, бразильской науке, бразильской военной, военной, бразильским военным технологиям. Не все пока ясно в договоренностях по налоговым пошлинам здесь пока такого нет однозначного ответа но положительный момент какой бразилия усилиями опять же администрации Болсонару все больше и больше высвобождает экономику сокращает регулирование ликвидирует на министерство урезает бюрократию а если еще учесть что очень сильно Болсонару встречает противодействие местных законодателей, то тоже его можно может только поздравить, что он добивает все-таки немалых успехов, а если бы ему не мешали, то сложно вообще сказать, что бы сейчас было. И таким образом, естественно, происходит автоматический рост инвестиций, рост э, доходов и всего, что с этим связано. И бразильская экономика может не в идеальном состоянии, но точно лучше, чем когда она была при социалистах. Сейчас, э, ну вы сами понимаете, в нынешней ситуации, конечно же, экономическое будущее предсказать практически невозможно, но, увы, там прогнозы почти все не очень оптимистические и, к сожалению, они, скорее всего, оправданы. Но, тем не менее, будем надеяться, что все-таки выдержат, ну, и американская, и бразильская тоже, бразильская будет посложнее, она не такая надежная, не такая крепкая, но что вот контакты, которые Болсонару заключал, они помогут. И, кроме того, Болсонар очень активно общался с политиками, представляющими так или иначе Флориду, это тоже хороший показатель, все вы помните э, мое отношение к Десантису, и я еще раз повторю, что очень рассчитываю увидеть его в Белом доме в самое ближайшее время, ну, как самое ближайшее, в 2024 28 году, то есть в этом наступающем скором десятилетии. И Болсонару в своем твиттере, в общем-то, указал, что он на данный момент именно Флорида и ист, остается одним из главных партнеров даже внутри вот этой вот американо-бразильской системы. И если бы, например, Флорида была отдельной страной, то она была третьим по масштабу с партнером Бразилии. Это серьезно, и я очень рассчитываю, что и Болсонару такое поможет, и когда настанет момент будущих выборов, и Десантису, ну, в той или иной степени, это все тоже пойдет uh, только на пользу. Mm. Кроме того, Болсонару, в общем-то, дистанцировался от вмешательства, насколько у него это получится, я не знаю, но пока дистанцировался, от государственного вмешательства, вот это вот цен на нефть, но, насколько я могу судить, сейчас в Бразилии все-таки у него положение достаточно надежное, несмотря на то, что пишет пресса. И хочется верить, что эти контакты они с Америкой тоже ему будут помогать и дальше. Здесь, кстати, интересно обратить внимание, что Трамп в последнее время вот очень тесно сотруд... сотрудничал, просто-напросто встречался с главами Индии и Бразилии. И то, что он сейчас образует такой вот союз из сильных действительно лидеров, как он сам, Моди и Болсонару, то разваливая существовавший до того союз Брикс, все мы его помним, посмотрим, что у него получится из всего этого. Я не думаю, что цель развалить Брикс Трампом преследуется, но то, что сделать Бразилию Индию своими союзниками союзниками сильными, прежде всего, в военном плане и противостоять таким образом российско-китайской системе, которая, мягко говоря, западной цивилизации ничего хорошего не сулит. Но это, безусловно, и пока тоже у Трампа все получается. И это лишний повод, несмотря ни на какие проблемы, которые, увы, сейчас перед нами, перед всеми встали, чтобы Трампа действительно оставлять на второй срок. Хотя, к сожалению, да, внешняя политика она уходит на второй план перед экономическими сложностями. Посмотрим, кстати, что будет в июле потому что намечается как раз встреча Брикса нигде-нибудь в Москве, и Болсонару там должен присутствовать, но опять, учитывая нынешние условия, ни в чем нельзя быть уверенным. Я же еще, как и обещал, уже отвлекаясь от Болсонару, прокомментирую коротко совсем две новости, связанные непосредственно с вашим замечательным штатом, то есть Флорида. Ну, во-первых, Десантис наконец-то добился того, чего он хотел. Одним из главных пунктов его предыборной программы был закон, который бы заставил все бизнес-предприятия в штате следовать этой системе, да, E-Verify, которая бы проверяла всех, кого берут на работу, на то легальные, нелегальные, ну, можно их брать, нельзя и так далее. Десанци обещал, и сейчас, судя по всему, он это реализует, хотя его союзники, советники выражают неудовольствие из-за того, что законодатели штата они сделали все, чтобы этот закон, ну, по возможности, смягчить. И ряд каких-то пунктов, которые бы серьезно преследовали те бизнес-предприятия, которые будут игнорировать вот эту вот электронную систему, то их, в общем-то, смягчили. Хотя, там, насколько я понял, все-таки остался тот момент, что в ряде случаев может дойти до лишения лицензии или до выборочного аудита, за эти поправки шла, шла битва, по одним данным их оставили, по другим все-таки убрали, но как бы то ни было, смысл в том, что ряд пунктов, которые бы усиливали функции, направленные на действительно жесткое внедрение этого закона, вот с ними, как я понял, не все так обстоит хорошо. И что более прискорбно, не только демократы в этом мешали, а и республиканский истеблишмент здесь тоже оказался на стороне демократов и не на стороне, стороне губернатора. Но, тем не менее, этот закон есть. Я надеюсь, Десантис, ну скорее всего, он его подпишет. По-моему, он пока его еще не подписал. Я надеюсь, что будут возможности его усилить и в дальнейшем, будущем, и что следование Десантиса. Помните, мы в прошлый раз говорили об вот этих шести большинствах. Вот идеологическое это большинство в штатах все-таки нацелено на усиление борьбы с нелегальной иммиграцией, и что Десантису его позиция, она поможет тоже в будущем в его политической жизни, но и заодно покажет, что республиканский истеблишмент это все-таки, с одной стороны, однопартийцы, а с другой стороны, спиной к ним поворачиваться не всегда стоит. Они могут, увы, вот особенно в случае той же иммиграции, оказаться не на стороне избирателей, а на стороне каких-то отдельных особых интересов. И завершая тему Флорида Болсонаро и политиков флоридских, но ну, такой анекдотический момент, если вы читали флоридских авторов криминальных Хайсон, Дорси, Берри, ну Берри вообще великие юмористы, это отдельный случай, то в их романах как правило очень часто происходят какие-то совершенно безумные ситуации с участием политиков. Но так как эти граждане, ну, за вычетом Дэйва Берри, может быть, они достаточно демократические, левые, то там попадают в переделки, как правило, ненавистные им республиканцы и консерваторы. Однако вот в жизнь, как известно, гораздо интереснее зачастую искусство и культура, и всего, и литература. И вот на прошлой неделе местный политик был обнаружен в отеле в состоянии сильного наркотического, судя по всему, опьянения, э, с полным грузом разнообразной дури, да еще и в очень осомнительной компании, по некоторым данным... Э там какой-то гей с ним был, но это меня не касается, да и никого не касается, но смешная ситуация сама по себе. Политик обдолбанный, простите за жаргон, с грузом нар наркоты в компании людей из гей-эскорта, и как-то вот пресса все отмалчивается, были какие-то туманные реплики, что возможно, по словам, однако юмор-то ситуации в том, что этот человек мог стать губернатором Флориды вместо Де потому что это Эндрю Гиллом один из самых левых политиков Флориды, и который сегодня уже, как им всегда делают знаменитости, попавшиеся на подобных делах, уже покаялся и вроде как у нас идет лечиться и отправляется в реабилитационную клинику. Ну вот пример того, что Флорида что называется dodge the bullet потому что представьте себе человек, который может так проводить свободное время, мог бы стать губернатором Флориды. Правда, он еще может стать вице-президентом, кто знает, кому там вредет в голову себе брать в компанию Байдену или Сандерсу, они про женщину говорят. Но если Гиллом подлечится до лета, то его возьмут запросто. Ну, здесь я, пожалуй, но если Сергей что-то добавит, то с удовольствием передам ему слово. Ну, лишь добавлю, что Гиллом – это тот самый Гиллом, который на CNN читал моральном. как нам жить, как нам себя вести. Это вот, ну, собственно, ничего удивительного нет. А Вы помните и все эти члены так называемого Deep State, которых погнали за нарушение как минимум правил, а как максимум за криминальные преступления с ФБР и так далее, все они рано или поздно приходили на МСНБС, на CNN и рассказывали нам, как нам нужно жить, как нам нужно защищать Конституцию и так далее. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, спасибо за вашу передачу. Меня просто хотел бы сделать маленькое такое замечание, вот о чем говорит уважаемый ваш гость, или это Иван Денисов, по-моему, да. Мне кажется, что это уже абсолютно все не актуально. Сейчас произошло полное обнуление. Понимаете, вот этот коронавирус, кризис, это полное обнуление. Теперь вообще непонятно, что будет. И хотелось бы услышать прогнозы вашего уважаемого ведущего, а не то, что уже было. Это уже никого ничего не интересует, понимаете? Спасибо. А, спасибо. Не интересует, возможно, но это вам еще пригодится. Так нескромно вам скажу. Может сейчас это не важно, но коронавирус это не навсегда. И все те проблемы, о которых я сегодня рассказывал, они все вернутся. Просто сейчас они ушли на второй план. Я не могу вам ничего сказать про коронавирус. Я не врач, я не настолько глубоко разбираюсь в экономике, да и экономисты вам не могут ничего сказать про это. Поэтому слушайте врачей в этой области. Моя задача... Пытаться вас, ну, если хотите, немного отвлечь от коронавируса и напоминайте о том, что никуда тоже не денется. Болезни приходят, уходят, к сожалению, да, они наносят огромный ущерб всем нам. И я еще раз желаю вам всем здоровья, чтобы ни в коем случае ни вас, ни ваших близких это не коснулось, но жизнь все-таки продолжается. Да, и... Неинтересно, интересно э, говорить о том что будет мы можем только предполагать или поспекулировать на тему чем сказать, чем все это закончится вот мудис э, так сказать, выдает прогноз что э, трамп теперь есть шансы причем значительные шансы на то что трамп а, проиграет предстоящие выборы я думаю что и вся эта истерика ради этого и затеяна, несмотря на то что это серьезная проблема вирусная эпидемия это довольно серьезная проблема но та истерика которая вокруг этого развернулась и попытки свалить всю вину на трампа можно подумать что трамп производит маски перчатки туалетную бумагу и тогда и тесты эти делает вообще абсурдная ситуация это мне напоминает чисто советский союз я помню как отправились построили 10 машин скорой помощи и президент лично вручает эти машины так сказать какой-то там станции скорой помощи то есть вот такие проблемы которыми должны заниматься либо медики либо частный бизнес вдруг оказались Необходи нашли необходимость решения На самом верху То есть президент Трамп должен дать какое-то разрешение На то, чтобы создавались тесты И так далее А вот те так называемые специалисты, профессионалы О которых говорят, что они а они сидят и не знают, что им делать а, Какие регуляции отменять С тем, чтобы на местах могли Производить тесты и так далее, и так далее. Нет, все должен решать президент Это прям как будто Да, я а... согласен с этим перебью Знаете, если бы Трамп вдруг сам вылечил 9 человек из 10, не знаю каким образом, то заголовок был бы ⁇ Один человек не был спасен президентом да. Трампом ⁇ Уверяю вас, было бы именно так. Что же касается его, теперь уже, к сожалению, действительно возможного поражения, то вообще-то... Эта нынешняя проблема, она как раз указывает, что Трамп в своих двух главных идеях был прав. Как ни странно это прозвучит. А именно, будь границы более закрыты, эпидемия уверен, в Штатах не имела бы такого размаха. Кстати, к этому мы еще вернемся, если будет время. И второе, если бы система работала медицинская, о чем Трамп тоже говорил, а не было бы вот этого монстра под названием Обама Обамакер, потому что, заметьте, везде, где система, вот эта пресловутый сингл payer это не работает. В Европе вон какая катастрофа происходит. В Америке-то еще лучше, чем в других странах. То есть, когда левые говорят, что правительство не справляется с, с, с кризисом, и тут же добавляют, а давайте национализируем здравоохранение, логики никакой. То есть, на самом деле, этот кризис с коронавирусом, эпидемия, она указывает на правоту президента, но вот, увы, так жизнь устроена, что да, учитывая экономический удар, она может против него обернуться, к сожалению. Кстати, если посмотреть на карту эпидемии, ну, наиболее такие места, где большее количество инфицированных, заболевших и умерших, то и сравнить ее с картой так называемых «Сенкчуэс Сити», это как раз те места То есть в тех городах, что? в тех штатах Где принят закон о, о, об убежище Вот как раз в этих местах И наибольшее количество инфицированных и заболевших Добрый день, пожалуйста, в эфире Алло, добрый день, у меня такой вопрос Но ввиду того, что сейчас идет спад экономики В связи с вирусом Возможно будет рецессия Может ли президент при спаде экономики и рецессии Победить на Я в данном случае имею в виду о трампе были такие прецеденты в истории? Ну, тяжело, но может. В конце концов, не забывайте, что в 1936 году экономика-то была не в очень хорошем состоянии. А, а Рузвельт, как вы помните, выиграл и оставался еще долго. Именно во многом потому, что он себя позиционировал как человек, который будет дальше вытягивать и так далее и тому подобное. И, напротив, это спорный момент, и я бы в него тут не буду сейчас углубляться, но очень много мнений насчет того, из-за чего проиграл Гувер в 1932 году. И есть, в последнее время оно, кстати, все более и более обсуждается и выходит на первый план, что дело было даже не в рецессии, а в целом ряде других проблем, начиная с сухого закона и кончая сложными отношениями Гувера с его однопартийцами. Поэтому, конечно же, сказать, что все, рецессия Трамп проиграла, нельзя. Но, учитывая, увы, истерику, которую поднимают левые и мейнстримные, левые, ну, левую, уж все будем обобщать, тут можно, средства массовой информации, паника, она может оказаться гораздо более серьезным ударом, чем реальные экономические проблемы. Тем более, если вы посмотрите на то, что обещают эти два безумных деда, то я, например, уверен, что это вообще катастрофа. Если при экономической рецессии еще будет зависимость штатов от других нефтедобывающих стран, а они оба говорили о прекращении добычи горючих ископаемых, и если будут эти вложения непонятно во что, в какую-то абстрактную зеленую энергию и так далее и тому подобное, плюс открытые границы, то вот здесь, поверьте мне, нынешнее положение еще не кажется таким страшным, как то, что обещают эти двое. То есть объективных причин для того, чтобы э, Трамп проиграл выборы нет. Если просто э, личная ненависть превысит здравый смысл, ну, я имею в виду количественно, тогда это возможно. Но так действительно, ведь то, что происходит на маркете, это не результат политики Трампа. А как раз при трампе объективно, если посмотреть на вещи экономика действительно делала чудеса так что я не знаю и нельзя его обвинить в каких-то колоссальных ошибках которые привели к пандемии то есть объективно нет причин но пропаганда работает возможно теоретически возможно хотя я а, все-таки по-прежнему верю что Здравый смысл преобладает, и Трамп останется на второй срок. Ну а пока мы сделаем перерыв, послушаем наших рекламодателей, после чего вернемся и продолжим. Возвращаемся в программу ⁇ Час Ивана Денисова ⁇ Напомню, телефон в студии 847-400-5200. И до перерыва наш радиослушатель упомянул обнуление. Так вот, о том, что у нас произошло обнуление. Похоже, обнуление произошло у вас там в России? Да, совершенно верно, у нас э, обнулился, ну вот-вот обнулился окончательно Путин, э, и речь идет не о его достоинствах, тут обнулять особенно нечего, а о его срок Я как понимаю, что сейчас многие, даже те, кто, может быть, к Путину относится так же, как и я, скажут, что не время. Критиковать, потому как э, все мы, что называется, в одной лодке, тем не менее, я в свое оправдание не, не вижу большого смысла оправдываться, но скажу, что не я, простите, это начал. И с какой стати был президент и, и его ручной думе во время эпидемии э, вдруг разыгрывать эти, всю эту историю э, с, э, с поправками в Конституцию с обнулениями срока которые оставят э, Путина до 36-го года, это, прям, скажем, э, не вовремя. И действительно это выглядит как... Э, помните, это старая шутка, что да ни один никакой кризис не должен пропадать зря. Вот э, у меня такое именно ощущение. При этом дело даже не в возрасте, на самом деле. Э, Как-то мало кто обращает на это внимание, э, даже у нас. А если, скажем, э, Путин э, там, досидит до 36-го года, то он там будет не намного старше, чем Байден, если тот, не дай бог, досидит до 2024 года. Вот такая вот забавная арифметика. Дело не в этом, дело в том, что действительно вся вот эта вот система, о которой я вам говорил несколько недель назад, я уж не буду полностью повторяться, она себя, увы, снова показала во всем своем уродстве, если хотите. Потому что по-прежнему менять неким. по-прежнему ситуация такая, что вождь уходить никуда явно не хочет, он уже настолько врос, что девать его некуда. У Кевина Уильямсона, и, кстати, небольшой его поклонник, но статья была хорошая в National Review, был любопытный материал, где он писал о том, что гангстеры в кино уходят на пенсию, а вот в жизни им это сделать довольно сложно. Ну, в принципе, здесь подобная же ситуация, потому что куда-то уходить, это надо только, чтобы был какой-то там подставной человек. А история с Медведевым, ну, она не получилась. Было всем понятно, кто это такой. Сейчас тот вариант, о котором я вам рассказывал тоже, чтобы Путин остался мудрым наставником и кого-то там наставлял, ну, явно, что это тоже не работает. Ну, вот, значит, он у нас будет рекордсменом и э, пересидит всех кого угодно, потому что, естественно, с нынешней машиной пропагандистской, э, и с нынешним убожеством оппозиции, о котором я тоже не раз говорил, глубочайшему сожалению для меня, значит, вот все то, о чем я вам рассказывал, все это будет сохраняться, и ничего хорошего у нас не предвидится. Кстати, что касается ситуации с эпидемией, то она у нас абсолютно какая-то сюрреалистическая. Я сужу, естественно, только о Москве, потому что... Ну, пока магазины вроде бы работают, и кинотеатры тоже, хотя там идут какие-то ограничения по э, количеству присутствующих. Но, вы знаете, спортивные мероприятия отменяют, э, школы пока работают, некоторые только закрыли, ну, понятно, где там были контакты определенные, но, видимо, судя по новостям, и судя по тому, что я слышал, закроют все, э, и уже скоро, и, хотя официальные цифры есть, но, знаете, у соотечественников есть очень интересная особенность у многих. То есть пропаганда, я сказал, у нас работает, конечно, же, очень сильно, но пропаганда, она лучше работает в плане международной политики. То есть у нас все верят в то, что НАТО и злые американцы нас хотят завоевать, и поэтому... Пусть Путин делает все что угодно, но он останется, раз он такой крутой. Но вот в том, что касается политики внутренней, люди пропаганде верят не очень. И поэтому, если кто-то из вас читает, ну, я уверен, читают э, социальные сети российские, то вы наверняка встречаете ну, какие-то совершенно апокалиптические сценарии и данные. Э, и люди на самом деле больше верят все-таки им. И то, что занижено количество больных, и то, что не знают, как делать анализы, и так далее, и тому подобное, я это не собираюсь никак комментировать. Мне, естественно, хочется, чтобы действительно всех нас, и вас в Штатах, и нас в России, это заболевание коснулось как можно меньше, и... Что бы я там ни говорил, и какое бы действительно отвращение не испытывал к действующей власти, если здесь они в России хоть что-то сделают для того, чтобы эту эпидемию остановить, я им никаких претензий предъявлять не буду, конечно же. Но, тем не менее, обстановка у нас сейчас довольно-таки такая вот напряженная, мягко говоря, потому что люди элементарно не знают, что происходит. Верить официальным цифрам не хотят, или хотят, очень малое количество людей хочет, а то, что следует из старого доброго сарафанного радио, в данном случае недоброго, но это наводит на весьма и весьма удручающие мысли о том, что нас, собственно говоря, ждет, и что будет происходить у нас, тоже пока неизвестно. Иван, давайте попробуем. А в этом плане... Давайте да, попробуем простите. принять звонки, люди давно ждут на линии А, хорошо, конечно Добрый день Алло, алло здравствуйте да, За 8 лет правления Обамы в мире произошли значит, много этих вирусов Как птичий грипп, свиной грипп, ибола, зита, игита и так далее Но такой истерики и паники в мире не произошло даже так, если бы, предположим, ныне в Белом доме был бы Обама, пресса бы подняла бы такую панику в мире? Или, бы, или кроме них, кроме прессы, губернаторы, мэры тоже поддержали вот эту панику, которая демонстрирует во всем мире? Был бы такой, или же все же замяли бы как-то? Спасибо. Ну, спасибо. Я не думаю, что замяли бы, но все-таки такие вещи нельзя замять. Но, естественно, все подавалось бы, каждое действие Обама нам бы, наоборот, нахваливали. Что вот он мудро посмотрел в камеру, он сказал какую-то якобы мудрую вещь. Вспомните, когда была эта утечка нефтяная, как любовались Обамой. Он просто стоял и смотрел на эту утечку, он ничего не делал. Ну, я думаю, здесь было бы то же самое. Потом, увы, опять все проводят сравнение, когда были те эпидемии, не было такого количества социальных сетей. Сейчас можно вбросить все, что угодно. Гражданский журнализм – это штука хорошая, но вот в некоторых случаях он, увы, способствует развитию паники. Сейчас мы видим с вами негативную сторону этой самой гражданской журналистики. Поэтому, кстати, если вы, я понимаю, что это было тяжкое испытание, но если вы смотрели дебаты Байдена и Сандерса, к которым так или иначе я возвращаюсь, потому что это тоже вирус очень серьезный, то могли заметить, что Байден там переврал вообще все абсолютно вирусы и названия. И, кстати, тоже вы, наверное, обратили внимание, что раньше все, это, все эти говорящие головы называли но ну, в уханьским э, вирусом коронавирус, а теперь как только об этом стал, стал говорить Трамп, республиканцы оказалось, что это расизм. При этом вирус Эбола, э, Зика или Испанка это не расизм, а вот как только Трамп сказал, что это китайский вирус, это сразу расизм. Ну, mm. вот вам лишнее подтверждение тому, о чем говорит. И добрый день, пожалуйста, в эфире. Спасибо еще раз. Я, к сожалению, занимаю ваше время. за Звоню еще второй раз. Но меня очень интересует такой вопрос. Поступило сообщение, что был вызван китайский посол, наверное, в Department of State. И был сделан решительный протест, был заявлен, потому что Китай заявил, что этот вирус якобы так скажем, был распылен или как бы доставлен в Китай American military. Это я цитирую то, что я читал на CNN. Пожалуйста, про это прокомментируйте. И вообще, какие-то ваши есть мнения, откуда все это взялось и кому это выгодно. Спасибо. Да, спасибо вам. Да, совершенно верно, все так и было. Но разумеется, что Китай ведет пропагандистскую войну. Я бы сказал, что в России пропаганда, будет здоров, какая, если время останется. Я еще на эту тему пару слов скажу. Но Китай на сегодняшний день, у него система помощнее, чем российская. Я не принижаю ни в коем случае все эти ГБшные связи, но размах китайский, он огромен. И более того, и Блумберг, и опять же Сандерс и Байден, которые у нас не хотят на самом деле про Китай ничего плохого-то говорить, то тоже вам об этом напоминают. Поэтому, естественно, они во всем будут винить американцев. И это будет продолжаться еще долго. Откуда этот вирус пошел, я не знаю. Я не хочу здесь тоже следовать каким-то конспирологическим действиям. Но вообще, будь я человеком, который верит в теории заговора, то я бы удивился, почему президент, который себя позиционирует противником китайского засилья, именно в тот год, когда он должен выиграть на выборах по всему, Вдруг появляется этот вирус, который его шансы резко минимизирует. И появляется он как раз из Китая почему-то. И вот это мне, конечно же, очень и очень странно. Поэтому утверждать я ничего не могу. Но заметьте, еще ведь прошла информация о кибератаке. Да, на, эм, сейчас точно не вспомню, на какую важную правительственную организацию американскую. Как-то все это... Даже если не веришь в конспирологию, начинает складываться в не очень хорошую картину на самом деле. Но, повторяю, я не могу делать выводов. Ну вот, то, что есть, то есть. Спасибо. Добрый день, пожалуйста, эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. А, мне сообщил мой сын из Бостона, что у него есть сообщение о том, что Всемирная организация здравоохранения продолжила Америке тесты на коронавирус. И американское правительство, я не помню, в чьем лице, отказалось. Пожалуйста, если у вас есть что-нибудь по этому поводу, поясните. Я послушаю вас по радио. Заранее спасибо. Ну, спасибо за вопрос. Ничего не могу вам сказать. Ничего про это не слышал. Никак прокомментировать не могу, извините. Я знаю, что в швейцарской фирме Roche IDF дали разрешение на продажу этих тестов, на поставку этих тестов в США. А до этого они не могли. Так, мы продолжим про обнуление или... Да, давайте все-таки я договорюсь сейчас про Путина, а про, ну, про Европу, наверное, в следующий раз, тем более там тоже явно а, проблема никуда не денется. А, и если да, будут звонки, то тогда, я думаю, постараемся, может, еще их принять. А, уж извините, что я так распоряжаюсь. А, да, и так возвращаемся мы к Путину, что... Но основные пункты я уже обозначил, что ничего хорошего нас здесь не ждет в плане какой-то преемственной власти и хоть какой-то нормальной политической жизни. Пессимизм, ну уж извините. Однако, я бы еще обратил ваше внимание вот на что, помните, когда я в последний раз говорил про путинскую систему, то я много ссылался на книгу итальянца Борзини, где он описывал авторитарные системы на примере Италии 30-40-х годов, и там действительно были более чем очевидные аналогии. Сегодня я тоже вам одну книжку порекомендую проч прочесть, тем более, что в этом году ей юбилей, 70 лет, но она вот очень и очень оказалась актуальной. У этой книги два названия, одно американское, ну, американское издание, второе британское, она, к сожалению, не переиздавалась с незапамятных времен но вы можете ее либо найти в букинистических каких-то магазинах, я понимаю, она достаточно дешевая. А если по каким-то причинам, ну особенно сейчас по магазинам не любите ходить и опасаетесь, она в сети есть, я точно знаю, была выложена. Английское название "My Three Years in Moscow", «My три года в Москве", а британское название "Mission in Moscow". Автор Уолтер Бедалл Смит, человек, который в годы войны был начальником штаба Эйзенхауэра. А в 50-е годы возглавлял, занимал разные должности в Госдепартаменте и был даже три года главой ЦРУ, или вообще главой разведки, как тогда это называлось. Кстати, по мнению историков, в разведке он был одним из лучших, а возможно и самым лучшим директором в 20 веке точно. Тогда, по крайней мере, и не при нем, и ЦРУ действительно работала, а не занималась непонятно чем. И вот Смит, он побывал три года, был послом в Москве, с 1946 по 1949 годы. И по итогам своего пребывания там он написал вот книгу мемуаров. Кстати, среди тех, кому он эту книгу подарил, был Дайан, так как я все-таки не удержусь, и это добавлю, Смит еще был очень большим другом Израиля и с большим восхищением относился к израильским политикам и к израильским генералам вообще. А, ну так вот, и книга рассказывает о его пребывании в Москве, и если сравнивать ее с другими мемуарами, а в Москве было много людей, которые американских послов, которые писали мемуары, то генерал смит например показывает гораздо большее понимание э, как коммунистической тоталитарной системы так и вообще вот этого увы русского авторитаризма и тоталитаризма который э, с 40-х годов к сожалению во многом перед перекочевал и в наше время вот в книге очень много интересного, я не буду, естественно, ее пересказывать, отмечу только любопытный момент, который сегодня читается как пророчество, это то, что Смит пишет, что, скорее всего, в будущем э советские тоталитарные силы будут проник проникать на Ближний Восток через э исламский терроризм. Ну, практически, как видите, он это предсказал еще тогда. Ну вот, что же касается того, что Смит пишет про Советский Союз, Сталинской эпохи, то очень неприятная ассоциация действительно с днем сегодняшним. Да, там много имени, можно менять имена и так далее, но когда он описывает пропагандистскую машину Сталинской эпохи, абсолютно то же самое, что мы наблюдаем на сегодняшнем телевидении, и радиовещании Российской Федерации. Все тот же самый абсолютный контроль, повсеместное промывание мозгов. Очень интересные выводы Смит делает, указывая на то, как э, развивается тоталитаризм э, в Советском Союзе. Потому что он пишет, что да, коммунизм сам по себе, конечно же, сила тоталитарная, но советские вожди еще смогли его странным образом э, спаять э, с какими-то особенностями э, деспоти, деспотизма э, времен самодержавия. И в этом плане мы тоже с вами видим то, что происходит на сегодняшний день. Это какой-то причудливый сплав вроде бы внешне, рыночной экономики и внешнего заимствования западных демократий с абсолютно какими-то коммунистическими э, тоталитарными замашками и уходящими еще феодализма и элементами деспотизма. А если, да, Путина у нас практически утвердят в роли самодержца, то и подавно. И, как, как видите, здесь у него ничего не поменялось. И Смит предупреждал, что... Когда вы имеете отношение с советскими вождями, то имейте, помните, что ни в коем случае не, не, не надо им давать поблажек и не надо думать, что какие-то действия обозначают, что они вдруг вас резко полюбили. Этого не будет никогда, и, к сожалению, это происходит, и это надо помнить всем э, нынешним э, и американским э, и лидерам, и деятелям, и так далее. И, конечно же, то, что Смит писал о том, что это противостояние с тоталитаризмом, оно долго это тоже на сегодняшний день не поменялось, оно будет продолжаться и дальше. Но, как бы то ни было, книгу я вам рекомендую, что будет у нас, будем как-то разбираться, но на сегодняшний день тоталитаризм, естественно, будем ему противостоять, но я еще раз вам всем желаю все-таки здоровья. Время осталось, если есть, не знаю, звонки, может быть, примем, или я кратко первый наш тогда сюжет в следующей передаче. Давайте, Сергей, попробуем. Давайте попробуем принять звонки. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте, я бы хотел бы вам спросить, задать вопрос. Я недавно на Ютубе просмотрел э, передачу, очень интересную. Это был Познер. Его пригласили в Ельский университет, и он выступил там с докладом. How the United States creates the Putin. Мне интересно, вы, вы слышали этот доклад, он очень интересный. И он полностью противоречит тому, что вы сейчас говорили о Путине. Мне очень интересно. Познер человека это общеизвестный факт. Просто это помните всякий раз, когда вы его слушаете. А задача ли вы, Иван, нашего радиослушателя? Ну, правда, об этом писали уже очень давно. Это, я, это не конспирология, это вполне общеизвестно. в Америке, все это знают. Поэтому Познер талантливый журналист, но ну, он всегда был человеком КГБ. Это, в общем, бесспорно. Ну вот, э, и для вас, как бы, такая информация. У нас э, в Шампейн есть такой город. Значит, местные члены совета наделили мэра города чрезвычайными полномочиями, и она запретила продавать оружие, значит, запретила продавать патроны. Я у нее, кроме того, у нее есть право вводить комендантский час и конфисковать частную собственность. Вот так. Ну, военный коммунизм, к сожалению. Демо... По-другому ну, так называется Я думаю, вы не удивитесь, если я скажу, что это демократы И мэр-демократка не удивлюсь, не Хорошо, Иван, спасибо огромное Поскольку времени больше не осталось Давайте пожелаем и вам, чтобы у вас все было хорошо Чтобы все были здоровы И до встречи в следующий раз Да, до встречи Будьте здоровы еще раз